Добрый день, уважаемые трейдеры! С вами компания winoption Signals и сегодня мы представляем вам новую версию индикатора WinProfit 80. Давайте добавим индикатор на график и посмотрим, что нового появилось в новой версии индикатора. Третья версия индикатора WinProfit 80, X2Mod, получила такое название неспроста, так как по сути индикатор добавили еще один совершенно новый алгоритм поиска сигналов, который увеличивает количество сигналов даже при всех трех трех включенных фильтрах минимум два раза в нашем случае все фильтры отключены и в конце видео мы покажем процесс торговли по индикатору в скоренном режиме а пока давайте посмотрим что нового в индикаторе до этого давайте добавим прошлой версии индикатора для сравнения подробное описание и видео о прошлых версиях индикатора есть на нашем канале а также в самой статье об индикаторе ссылка на него будет в описании к этому видео мы видим, что первая и вторая версии кардинально отличаются друг от друга. Вторая и третья версия уже более похожи, но сразу в глаза бросается и новая шкала, которая дала название индикатору X2Mod. Это новый алгоритм, значительно увеличивающий количество сигналов от индикатора на любом таймфрейме и с любыми фильтрами. Сигналы, которые выдаются новым алгоритмом X2Mod, будут отображаться на графике стрелками со звездочкой. Основной проблемой прошлых версий было то, что на таймфреймах M30 и H1 с включенными фильтрами сигнала было очень мало, и теперь же алгоритм X2MOD значительно увеличивает их количество. А как известно, чем выше таймфрейм, тем надежный будет сигнал. Несмотря на то, что индикатор способен генерировать сигналы на любом таймфрейме, мы бы не рекомендовали использовать сигналы от X2MOD на 5-минутных графиках так как точность их там может быть значительно ниже, но решать в любом случае вам. И в конце ви видео мы покажем, как работает индикатор как раз на пятиминутном минутном таймфрейме. Но вам все же лучше после покупки протестировать индикатор самостоятельно и выбрать для себя оптимальный вариант. Кроме нового логаритма X2 mod в индикатор WinProfit 80 добавлена новая информационная панель, которая показывает предварительную точность прогноза каждого сигнала. Данный алгоритм сравнивает с историей прошлые сигналы, сформированные в схожих ситуациях, и показывает какой процент они них закрылся в плюс, а какой в минус. Так что это может быть очень удобно, усиливающим фактором для открытия сделки. И вы можете выбирать сигналы только с наибольшей вероятностью. Дополнительно мы решили сделать и полностью английскую версию индикатора. Так что после покупки в архиве с индикаторов будет идти и его и английская версия которая будет полезна не только англоязычной аудитории, но и тем, у кого проблемы со шрифтами, кириллицей на ПК. Как мы уже говорили ранее, все обновления бесплатные, и все, кто покупал индикаторы ранее, могут бесплатно обновить версию индикатора до v3x2mod. Для этого нужно просто скачать новый файл по той же ссылке, что вы скачивали после покупки, либо написать запрос нам, и мы вышлем вам новую версию. Все последующие обновления также будут бесплатными, но с каждой новой версией Версия индикатора стоимость его будет увеличиваться, так что успейте купить по более низкой цене и обновляться бесплатно. Не забудьте подписаться на наш канал и первыми узнавать о выходе новых стратегий и индикаторов.